Внимание! Кэшбэк до покупки на товары под елкой. Как это работает? Все просто. Вы получаете громадную скидку до 32%. И это еще не все. Вы получаете двойное количество купонов на нашу еженедельную призаманию. И это еще не все. 29 декабря мы разыграем громадный 55-дюймовый телевизор. Счастливым обладатель которого может стать именно вы.